Малкольм Гладуэлл. Переломный момент. Малкольм Гладуэлл ранее писал статьи для разделов бизнеса и науки в газете Вашингтон Пост. В настоящее время работает постоянным корреспондентом журнала Нью Йоркер. Переломный момент его первая книга стала международным бестселлером. Права на ее публикацию были проданы в 12 стран мира. Как возникает мода? Почему происходит рост и спад уровня преступности? Как книги неизвестных авторов становятся бестселлерами? Каким образом распространяется среди подростков пристрастие к курению? Чтобы понять, как возникает феномен толпы и многие другие массовые явления, характерные для сегодняшней жизни, надо рассматривать их как эпидемии. Идеи, товары, информация и типы поведения распространяются точно так же, как вирусы. Небольших усилий, приложенных в нужном месте, бывает достаточно, чтобы создать глобальную тенденцию. Автор стремится ответить на два главных вопроса. Почему одни идеи типа поведения или продукты вызывают эпидемии, а другие нет? И что мы можем сделать для того, чтобы по своему желанию вызывать благотворные эпидемии и последовательно управлять ими? Предисловие. Для хаш-папис – повседневная американская обувь на легкой каучуковой подошве. Переломный момент наступил где-то в конце 1994 начале 1995 -го года. До того времени эта торговая марка пребывала в состоянии почти что литаргии. Продажи упали до 30 тысяч пар в год и приходились главным образом на небольшие семейные магазины в провинциальных городках. Волверин, компания-производитель Хашпапис, даже подумывала о том, чтобы постепенно отказаться от выпуска прославившей ее обуви. Но затем произошло нечто странное. На одном из показов мод два сотрудника компании, Оуэн Бакстер и Джеффри Льюис, встретились с дизайнером из Нью-Йорка, который сообщил им, что давно позабытые хаш-папис вдруг снова стали модными в клубах и барах Нижнего Манхэттена. «Нам сказали, — вспоминает Бакстер, — что в ист и Соха есть маленькие магазинчики, где все еще продается эта обувь, и люди идут туда и покупают ее». Поначалу Бакстер и Льюис ничего не могли понять. В голове не укладывалось, что обувь, давно вышедшая из моды, вдруг вновь стала популярной. «Нам сказали, что сам Айзик Мизрахи носит такие ботинки», — рассказывает Льюис. «Правда, если честно, мы тогда понятия не имели о том, кто такой Айзик Мизрахи». К осени 1995 года события стали разворачиваться стремительно. Первым позвонил модельер Джон Баркет. Он хотел использовать хаш-папис в показе своей весенней коллекции. Затем был звонок от другого модельера, Анны Суи. Она тоже хотела заполучить хашпапис для своего показа. Тем временем в Лос-Анджелесе модельер Джоэл Фиджеральд установил восьмиметрового бассет-хаунда, эмблему хашпапис, на крыше своего голливудского магазина и превратил расположенную по соседству арт-галерею в бутик этой торговой марки. Когда Джоэл еще только красил и расставлял стеллажи, вошел актер Пиви Херман и спросил две пары. Это был настоящий ажиотаж, вспоминает Фиджеральд. В 1995 году компания продала 430 тысяч пар классических хашпапис, а в следующем году в четыре раза больше. И так до тех пор, пока эта обувь вновь не стала главным предметом гардероба молодого американца. В 1996 году Совет модельеров признал хашпапес лучшим аксессуаром. Стоя на сцене Линкольн-центра рядом с Келвином Клейном и Донной Карен, президент фирмы получил приз, которому, по его собственному признанию, компания и не стремилась. Хаш Папис внезапно оказались в эпицентре взрыва популярности, который начался с нескольких парней из Эст и Соха. Как же это произошло? Первые несколько покупателей хашпапис, кем бы они ни были, вовсе не собирались делать рекламу марки. Они надели эту обувь лишь потому, что больше никто не носил ее. Затем причуда распространилась на двух модельеров, которые выбрали эти ботинки, чтобы продвинуть на рынок нечто совсем другое, высокую моду. Обувь была только деталью. Никто не думал превращать хашпапис в модное течение. И все-таки каким-то образом именно это и произошло. Они достигли определенного уровня популярности, и наступил переломный момент. Как же случилось так, что всего за два года ботинки за 30 долларов проделали путь от нескольких продвинутых модников и двух модельеров с Манхэттена до каждого торгового центра Америки? Было время и не так давно, когда отчаянно бедные районы Нью-Йорка, Браунсфилль и Восточный Нью-Йорк с наступлением сумерек превращались в города-призраки. Простой рабочий люд не гулял по улицам. Дети не катались на велосипедах.